Помните, когда вы были маленькими, у вас была большая мечта. Вам хотелось вырасти. И если вы заметите за своими детьми, эта мечта сохранилась у них. А помните ли вы, зачем вы хотели вырасти? Что вам хотелось? Почему надо было расти? Правильно. Взрослым людям... Нам тогда казалось, можно все. Взрослый человек знает, что делать, как быть. Большой может унести меня с песочницы. Большой знает, во что меня одеть. Большой даже знает, чем меня покормить. Я живу лайтовенько. И мне кажется, что если я вырасту, я тоже буду большой, сильный и всемогущий. И вот мы выросли. Нам 18+. И тут выясняется, что вообще-то э -э, ничего нельзя. Сначала выясняется этот момент. Потом выясняется, что в принципе что-то можно, точнее нужно. И я должен. И такие э -э, насильственные глаголы появляются. У меня для вас хорошие новости. Вы Действительно стали взрослыми, вы действительно стали большими, точно по отношению к детям. И знаете, что удивительно? Действительно вам можно все. А вот все остальное, это уже мы придумали сами. Более того, когда мы говорим о том, что можно все, вряд ли мы побежим. Я не знаю, бросаться с крыши, да, там, или голыми бегать по улице. Дело в том, что у нас достаточно уже за это время разно-этических норм, которые мы, про которые мы говорим, с молоком матери впитались. Да. Конечно, тут молоко не совсем причем. Это наше воспитание. Да, действительно, оно дало результаты. Я согласна. Почему бы не пользоваться этими результатами? Поэтому наше. Вседозволенность, как некоторые говорят об этом, да, она нам позволяет просто решать, что для меня хорошо, а что для меня нехорошо. Более того, культурные коды России, они и записаны именно таким образом. Как говорил умный человек, <coughs> вы же видите, как мы переходим дорогу? Нет машин, мы идем, есть машины, мы стоим. Независимо от светофора часто. И тогда он говорил интересную вещь, этот умный самый человек. Мы никому не даем права решать за себя, когда мне идти, а когда мне стоять. То же самое происходит во взрослой жизни. Я даю себе разрешение что-либо делать, либо что-либо не делать. И тогда всем взрослым людям я дарю одно главное слово, состоящее всего из пяти слов, пяти букв. Можно. И когда у вас возникают затыки, когда вы не знаете, что делать, вспоминайте это видео, вспоминайте главное слово. Можно. Вы не просто выросли, вы поумнели, вы знаете, что... Грозит вашей жизнедеятельности, деятельности, что не грозит вашей жизнедеятельности, что страшно, что не страшно, о чем говорят наши страхи, о чем не говорят ваши страхи и так далее. Вы же все это время росли именно для того, чтобы воспользоваться той самой мечтой, которая была в детстве. Когда я стану большим, мне все можно. Пользуйтесь. Это время наступило. Если вам есть 18, вам можно теперь все.